интересное про ангол интересно что-нибудь ну давай мы сейчас едем э, на юг из луанды в э, город агитум это небольшой прибрежный городок где также очень развита добыча нефти в первую очередь вообще ангола занимает первое место в африке по добыче полезных ископаемых в первую очередь по нефти потом идут алмазы э, бокситы разные и тому подобные вещи а, ну, на самом деле, первое место они делят, делят с Нигерией по нефти и газу. И большинство добыч идет из а, океанского шельфа. Очень развитая страна, очень богатая страна. И в то же самое время огромное расслоение между богатыми и бедными. Мы видим огромное количество дорогих машин. А, бензин стоит пол доллара, Самая дешевая цена в Африке. Пока что из всех, что мы видели. А, но в то же самое время просто... Нереальные крющобы, нереальная беднота, люди могут не есть несколько дней. И во всем этом мы постоянно живем. Соответственно, весь криминал, вся преступность как раз от того, что люди плохо живут. Что, начались наши знакомые нам дороги, да? Это обычная дорога Западной Африки. Мы, конечно, уже не в Западной Африке. И мы уже немножко отвыкли от таких дорог. Да, но тем не менее они еще бывают, такие участки. Здесь на Мерседесе нам было тяжеловато ну, Тяжело? Да, стару пофигу В принципе Грязи нету, это хоть хорошо, что грязи нету <реклама> О, они уже заглядывают, что ты им еще да, чувак <реклама> Все, последнее Все, больше нету Больше нету Заехали, короче, в деревню а, Поснимать, а, как местные живут здесь <perk Todosolo ii> нас окружила детвора сразу, мы подарили им газировку. Да. Круто? Гуд? Все, гуд. Вот такая вот деревня, вот прикинь, посиди Анголы, ты едешь. Глиняные дома. Чего? Амиго твой? Я русско. Руссо. Ангола? Я руссо. Гуд, вот так вот, смотрите, живут. Вон деревня. Соседняя. Вот здесь следующая деревня. Вон до нее тропинка идет. Значит, мы поехали в деревню в Ангольскую, свернули с дороги. Решили заехать посмотреть деревушку. Вот такая дорожка. Как у нас в России. Что это такое? А? Приветки, ребят, приветки. Ванта Коста. Че это? Венту. Сколько это? Ванта Киенто. Писот? Писот? По-моему, Приветки, ну. Что такое? Yeah. Amigo, venha okay. aqui. Obrigado. Obrigado. Você não passou camarão, só? Obrigado. Vê, é Não tem, né? Trezento, pago eu. Não tem. É que entra em banalha. Xô, nega. Deixa eu marcar ele de trezento. Sai de Бурж Попробовать бы, не знаю что это. А, а что, они Дай. варёные? Да. Ну, давай. давай давай. возьмём, давай, давай я возьму. Давай, пятьсот. да, столько? Давай. Вот столько, да? Да, да, столько. Вот столько, ну вон же он купил. Он же за пятьсот купил? Ну, а, давай вот да. это. Давай вот это. О! Скут? Секунду. <смех> Ну что, давай? Вон ты набежали, на бежаре там еще... Ну да хорош! Накрыл стол. Поляну накрыл! Угощай местного. Абел, там шамаки, Да, у тебя Тамароны. Камарон. Камарон, тунец. Я тебе даю. Руссо! Руссо! Руссо! Эва Анголано! Эва Анголано! Эва Анголано! Анголано! Давай! Че, угостить, наверное, идем? Отдайте, значит, они нам нужны. Все, уехали. Давай девчонкам отдадим. Отдаем место! Дай вам то, девчонкам. Давай, вот Дим. <сос9> Расскажи, мы решили по ночам не ездить опять? Да, мы как всегда решили не бахаем, как только темнеет, сразу останавливаемся, но мы сделали офигенную ошибку. 7.38 а, Просто до города предыдущего, когда начало темнеть, была хорошая дорога, нам оставалось доехать 200 километров, И мы его проехали, стемнело и началась нормальная африканская дорога. Просто африканская дорога, на которой скорость движения 40 километров в час, средняя. Все. Ползем до следующего города. Понятно. На улице кромешная тьма. Вот я вам повернул в другую сторону от фар. Нам ехать еще 120 километров. Ну, что до 9 доедем, наверное. Заселяемся в отель. Сколько звезд игры? Ну, где-то 7-8. 7-8, так-то. Понял. Значит, отель нормальный, все хорошо. Единственное, Португалия с ним поиграет. И местные очень радуются тому, что Португалия выигрывает. Это выглядит примерно вот так вот. Вот так, значит, играют. Только что Португалия забила решающий гол. Это было очень громко. И они очень сильно радовались. Придется идти вниз. Придется идти вниз. Вот такой отель. Видите? Уже футбол включен. Кондиционер, горячая вода, душ, Wi-Fi, все есть. Стоит 40 баксов на ночь на двоих. Завтрака нет. Мы, конечно, на море, на берегу океана, и тут очень крутые лангусты, мангусты. Что они? лобстеры. Да. да. да. Вот городок Лабиту. Здесь э, лобстер стоит примерно 10 долларов. Поехали искать, Завтра утром у меня есть наводки. Я а уже сейчас поздно. Наверное. Да, уже поздновато. Завтра утра поедем, завтра пьет лобстерами. Не, Лоб.